Рвется на куски Не нужна мне эта боль Я сгораю от тоски Мне нужна моя любовь В моем доме тепло Пью парное молоко Сигареты и вино я беру свою гитару, я часами с ней болтаю Кажется, мне все хорошо, только это не то живется на коске, не нужна мне эта боль Я сгораю от тоски, мне нужна моя любовь Я читаю роман, в нем лес и обман, в нем все хорошо, как в миру. И уходит тепло, лето жаркое, прощай, и уходит на год. Все сорвятся на куске, и мне нужна мне эта боль, я сгораю авторским, мне нужна моя... земля, земля. золотопуем свои слова И очень рады что несем мир свои дары а пока есть то штонем